Кингстон Холл ⁇ Дом удивительных пространств. Вы замечали, что существует особая магия, которая помогает большое заключить в маленькое. Эта магия называется ⁇ грамотное планирование ⁇ и применять ее можно в любой сфере жизни, в том числе в современной архитектуре. Именно так появился проект дома Кингстон Холл в современном стиле. Его компактный внешний вид несколько обманчив, ведь внутри разместилось огромное пространство для веселья, отдыха и комфортной жизни, в то время как строительная площадь составляет 373 квадратных метров. Каждый раз, обходя дом вокруг, вы будете любоваться его аккуратными формами и четкими пропорциями, особым ритмом вертикальных и горизонтальных линий. Грамотное цветовое решение визуально уменьшает его размеры, а точное соотношение кирпича, дерева и стекла создает видимость легкости. Хотя этот дом выдержит любой каприз природы. Каждый раз заходя внутрь, вы будете удивляться тому простору, который архитектору удалось спрятать за его стенами. Обширный холл дома буквально наполнен воздухом не только благодаря собственным размерам, но также лестнице на второй этаж с огромным окном. Здесь можно комфортно раздеться большой компанией и сразу убрать все вещи в гардероб за стеной. Но главным пространством первого этажа является объединенная гостиная, кухня-столовая с выходом на террасу. Идеальное место для дружеских и семейных посиделок в любое время года. Вы уже слышите веселые голоса друзей, которые собрались на крыльце в пятничный вечер и в следующую секунду позвонят в дверь. Вы уже чувствуете, с каким удовлетворением будете принимать возгласы восхищения планировками и с какой гордостью сообщите, что для гостей имеется отдельная спальня. Но для вас и вашей семьи особым удовольствием станет подъем по лестнице на территорию личного пространства на втором этаже. Оно впечатляет размерами не меньше, и вы можете спланировать его по своему усмотрению и интересам. Четыре большие отдельные комнаты легко превращаются в спальни для всех членов семьи, в кабинет, игровую, Спортзал. Одна из них специально предусмотрена под мастер-спальню с собственной ванной комнатой, гардеробом и выходом на просторный балкон. Еще один угловой балкон расположен в комнате наискосок с большим угловым окном, словно чтобы наблюдать за полетом птиц и засыпающим садом. Кстати, такие же обзорные окна есть и в оставшихся комнатах благодаря чему их пространства еще больше раздвигаются. А вы уже посоветовались с близкими, чтобы выбрать вариант, который удовлетворит потребности каждого? Ведь проект «Кингстон хол это возможность поселиться в доме огромных удивительных пространств, что трансформируется под ваши желания.